Здравствуйте, меня зовут Эвелина Гаевская. Сегодня второй день онлайн-курса стратегии которую мы выбираем сегодня». Мы говорим об архетипе «Воин». Итак, «Воин» — это часть системы, о которой я вчера говорила в первом эфире. Система состоит из пяти архетипов, точнее, четыре плюс один. Четыре основных архетипа и пятый элемент, пятый архетип который все объединяет. Какие это архетипы? Воин, хранитель, шут, маг и хозяин. Воин и хранитель — это, соответственно, мужской и женский архетипы, и маг и шут — это такие креативные. Мы о них будем говорить в следующих эфирах. Сегодня мы говорим об архетипе воин. Что это за архетип? Ну, Прежде всего, мы, я напомню, что мы рассматриваем... Архетип как модель поведения, то есть это какой-то набор реакций, которые мы чувствуем, которые мы испытываем, которые у нас есть в зависимости от обстоятельств. Причем, как правило, это бессознательные реакции, которые, в свою очередь, формируют сценарий. Итак, архетип воина – это такая система реакций и поведения, которая характеризуется определенными признаками. Для воина характерна дисциплинированность, для воина характерна воля, стремление к победе, достаточно такая прямолинейность в выборе, то есть либо пан, либо пропал, это тоже воинские такие штуки. Важно отметить, что для воина часто имеет смысл командная такая работа, но при этом что такое команда? Это не система, где взаимозаменяемые винтики такие, а команда, где каждый член команды отвечает за свою какую-то функцию, и он на своем именно месте, и имеет определенное значение. И заменить его теоретически можно, но вся система тогда изменится. Вот команда, она отличается от просто какой-то там системы, где люди там, группы людей, от просто группы людей. То есть команда, каждый отвечает за свой какой-то участок деятельности, каждый играет по своим правилам. И вот э, в архетипе войны очень много вот этого э, командного духа такого. Ответственности личность за э, свою э, там, территорию, да, за свою там, сферу ответственности, сферу деятельности, при этом ответственность за команду. Потому что воин понимает, что на своем участке он должен выложиться на процентов, но при этом э, результат тоже зависит и от команды. Ну, есть воины и одиночки, э, которые сами по себе и это тоже одно из проявлений. То есть мы смотрим, напоминаю, что у каждого архетипа есть темная сторона и светлая сторона, есть как бы стороны медали, да? И нельзя однозначно сказать, что воин — это тот, кто всегда играет в команде. Воины могут объединяться, но от этого они не перестают быть индивидуалистами. То есть такими достаточно самодостаточными, точнее, игроками, самодостаточными фигурами в каких-то там сценариях или стратегиях. То есть, еще раз, для воина важна личная ответственность, и он ее проявляет как в команде, так и в личных каких-то э, проектах, скажем так. И еще очень важно для воина – это осознанные риски. В отличие от других архетипов, где либо нет рисков, избегание рисков, либо риски вообще просто такие вот от балды, то есть вот просто вот выиграю значит выиграю и вот на кону прям все да ну это у шута в частности то архетип воин если идет э, на битву на сражение да он э, оценивает он готов рисковать своей жизнью то есть там прям риск очень большой да это опасная же профессия такая воинская да то что связано с ну чаще всего это мужские профессии да там есть риски но при этом мужские профессии я перечислю да ну немножко например там пожарники шахтеры полицейские, но ну, какие-то силовые структуры, там, моряки, да, вот они вот традиционно мужские профессии, но мы понимаем, что для того, чтобы достичь результата в этих профессиях, люди сначала учатся, потом они достаточно экипированы, экипированы, <laughs> да, то есть э, э, у них есть набор инструментов, набор защит определенных, определенная подготовка, то есть те риски, которые они несут, там, входя в горящие здания, да, они ими управляют. Это осознанные и управляемые риски. Вот это очень важное качество у воина. И сегодня мы говорим именно об этом. В профессиях эти люди ну, где работают? В основном это, конечно, силовые структуры, это менеджеры по продажам, да, то есть, ну, как правило, так в среднее звено. Что это еще может быть? властные структуры, конечно же, может быть, ну, госучреждения, которые построены на четкой иерархии. Хорошо это проявляется там в армии, конечно же, и в каких-то таких системах иерархических. Ну, воин, архетип воина, это мужской архетип. И это не значит, что он присущ только мужчинам. Конечно же, он присущ в наше время и женщинам, потому что женщины сейчас часть <смех> активно живут социальной жизнью и точно также они и в бизнесе и не только в бизнесе а, Но ну, вообще приходится женщинам отстаивать свои границы отстаивать свои а, а, там, какие то территорию свою и нужно включать своего воина внутреннего здравствуйте ирина я уже начала продолжаем я немножко рассказала о, о архетипе воина чем он а, характерен это дисциплинированность это стремление к победе а, нельзя думать что а, воин хочет именно а, все время драться нет <свы> воин нацелен на результат ему не нужна а, битва а ему нужна победа в битве вот это очень важное развлечение а, а, воин характеризуется личной ответственностью как за себя так и за команду за тот свой клан, который он считает своим. Воин решителен, готов терпеть, ну, терпеть неприменимым на самом деле для воина, не совсем. Готов идти на трудности ради определенной цели. Это очень целеустремленный, решительный такой знак и волевой. И кроме ответственности за себя, еще характерно для воина, осознанные риски, управляемые риски. Воин должен быть тренирован и подготовлен к войне. Если он идет там куда-то там драться и воевать с кем-то, он, во-первых, подготовлен, во-вторых, он реально понимает, что он рискует жизнью, но он управляет этим риском, он подготовлен, он тренирован. И чем более развитый и прокачанный воин, да, тем больше он становится стратегом, тем больше он становится, приобретает черты хозяина императора, то есть у него уже в подчинении появляются люди, там, допустим, когда он возглавляет, да, это лидерские какие-то качества, ну, с возрастом это приходит, как правило, и э, архетип воина прокачивается, ну, начинает прокачиваться, ну, конечно же, еще в школе, да, но в школе мы просто учимся дисциплине, просто какой-то структуре, он, мы учимся действительно напрягаться, чтобы чего-то достичь. Да, вот, и уже более-менее осознанно мы это делаем в ВУЗе, потому что, ну или как, после школы, потому что школа это обязательное образование, там хочешь не хочешь, там все равно тебя дотащат. Там, система дотащит до какого-то там аттестата зрелости, так или иначе, каким-то образом, какое-то основное э, ты получишь. А вот в УЗИ уже не так, то есть там уже появляются риски, и начинает прокачиваться воин, потому что воин понимает, что он может э, быть убитым в войне, или про, про, ну, потерпеть поражение в этой войне, и там, не сдать и не получить этот диплом, и, соответственно, потерять свое право на территорию, потерять свои ресурсы. И поэтому мы начинаем постепенно, бессознательно прокачивать своего воина примерно ну, вот после 20 лет, ну, так, в среднем, там плюс-минус 20 лет. И а, прокачиваем его. Сначала мы ну, учимся, да, а потом мы его ну, как бы делаем крутым уже. <с Hill> вот, я сейчас а, после эфира добавлю ссылку а, на отрывок из фильма «Трое», где ну, настолько очень ярко показано все что все характерное, что есть для воина. Это сюжет, когда Ахиллес убивает бойца, который там выставили во, во время там, противостояния двух огромных армий. И там очень важный диалог. Очень важный диалог вообще, с чего это начинается. Потому что для воина важно... Победа и еще, вот я как-то не сказала, для воина очень важен кодекс чести. Почему это командная работа, почему, почему вот важно даже умереть ради идеи. Вот воины на это идут, потому что для воина важно быть славным своими делами, и не только за ресурсы э, воин бьется, не только за территорию, не только за материальные какие-то вещи, но и за то, чтобы э, его запомнили, чтобы быть, э, остаться как-то вот в умах, там, прославиться. Вот. Но слава – это не как фанфары, да, а слава как нечто, э, именно воинская слава. Да, она приобретает совсем другой смысл. И вот отрывок этот я приведу, там очень много... Э, вот таких вот нюансов очень глубоких про воина про то что э, если ты трус то безвестным будешь ты и про то что никакой царь не является царем для настоящего воина воин сам во многом определяет свой путь э, вот. ну, это такое отступление оно будет я добавлю э, эту ссылку чтобы там как бы закрепить впечатление э, вот э, что является ресурсом воина это его опыт побед. То есть если у нас ну, есть положительный опыт достижений, мы его помним, мы его не только запомнили, прожили, но осознали и приняли как свой, то да? ну, есть мы его не обесценили, допустим, то это хороший ресурс для внутреннего такого воина. Есть ресурс, вот ну, та самая подготовка. То есть это связано со здоровьем, скорее всего, ну, психологическим, физическим, вообще вот этой ресурсной, энергетической харизма. То есть это как-то вот есть лидерские качества прокачанные. Да? Вот тренированное тело, оно важно, поэтому воин все время тренируется на самом деле. Он оттачивает свое мастерство победителя в бою. Мы каждый день, в принципе, должны тренироваться, тренировать свое тело, свой дух, закаливания там вот эти вот вещи то есть такие вот которые связаны именно с тренировкой и э, владение оружием вот я три э, таких ресурса для воина выделила владение оружием но ну, в контексте мирной жизни да то есть это значит что мы э, ну какие-то навыки инструментарий Какие-то знания, которые мы применяем, умеем, там, умеем читать, умеем писать, умеем разговаривать правильно, умеем как-то привлечь внимание. То есть вот те ресурсы, которые действительно помогают нам достигать результата, это воинские какие-то штуки. Вот те, что ну вот направлены на результат, на именно достижение цели, это воинские ресурсы. У воина есть две стороны, ну, темное и светлая. Воина обычно либо сильный, либо слабый. Вот э, я предлагаю сейчас вот в процессе немножечко э, э, представлять себе такой вот образ э, внутреннего воина, какой он э, вообще вот сильный, слабый, там, вот, как, как он вообще вот выглядит, пока я рассказываю. И, э, э, э, э, э, ну, как бы... Может быть уже будет что-то возникать какие-то ассоциации. Так, его стратегия. Какие стратегии? Стратегии воина это ну, постоянная готовность к битвам. Воин всегда готов. Вот как если вот ну, какие-то есть знакомые? Вот у меня есть знакомая девушка, там, женщина уже, вот которая работала в силовых там структурах, в полиции, и вот она мне научила слову «тревожный чемоданчик». Ну, реально, абсолютно люди, которые работают в силовых структурах, они имеют тревожный чемоданчик. И это вырабатывается с годами. Эти люди, вот у которых дома тревожный чемоданчик есть, которые по работе их могут там поднять по какой-то учебной тревоге, они и в жизни, они вот это переносят, вот этот навык, быть готовы к любой стрессовой ситуации. А, вот эта вот готовность к стрессовой ситуации, это не, не в смысле такой невроз, да, я что, что сейчас все будет плохо, вот вы я тревожишь, да, а просто набор, там, МЧС какой-то там, я не знаю, набор там аптечки дома, набор каких-то предметов, там, соль, сахар, спички, там, ну, какие-то, ну, условные, да, вещи, то есть то, что мы в любой момент, не глядя, можем схватить, и как бы, это является нашим ресурсом, это поможет нам как-то справиться с ситуацией, это чисто воинская такая привычка, и ее тоже нужно прокачать, поэтому документы должны быть в порядке, ничего не должно быть разбросано. Вот, эм, стремление к такому порядку и немножечко такому, может быть, аскетизму, спартанству, это вот тоже воин, пожалуй, да? то есть мы как бы, эм, мы готовы ко всему разумные риски, как я уже сказала, да, то есть воин не полезет в ситуацию, когда он понимает, что он не готов. Но может быть полезет, потому что воина самое, пожалуй, сильное это внутреннее качество воля. То есть это та самая тема, когда вопреки вот, каким-то рациональным доводам но на просто личной какой-то воле и харизме люди могут ломать ситуацию. Но это скорее вот такие стрессовые вещи. И я попозже скажу то есть обратную сторону вот этих вот волевых решений. Воин готов рисковать, всегда готов рисковать, и, но он стремится побеждать. Просто так рисковать он не будет. Ну нормальный воин, да? если, он, если он сильный. Да? Если мы говорим про слабого воина, то он делает другие совсем вещи если вот еще важно, что он, воин еще быстро принимает решения тоже это вот такая вот прокачанная такая вот натренированная такая способность, быстро принимать решения нацеленные на какое-то вот обеспечение безопасности какое-то выживание и какие-то стратегические, но это тоже уже прокачанный. в финансах воин это активный доход то есть если другие другие архетипы характеризуются но ну, тот же хранитель да это пассивный доход как правило это вот там там дивиденды рантье вот эти вот все варианты наши все любимые я вообще очень хочу вот, то м -м, воин это то что конкретно мы получаем за свое действие то есть мы что-то там напряглись Сделали, и нам за это заплатили. То есть воин захватывает ресурсы. Он пошел на войну, он захватил территорию, там э, вся территория принадлежит ему. Можно там, ну как бы есть там варианты мародерства, если дальше надо идти. Либо, как в Средневековье это происходило, да, то есть он захватил территорию, и там осел феодалом. Но если что, этот феодал выходит защищать всех кто вот за этим вот, э, этими стенами в его замке живет. Да, личная ответственность воина за всех своих этих вассалов, но при этом вассалы принадлежат ему. То есть это вот такие вот э, взаимоотношения. Да? Э, вот к слову о взаимоотношениях. Вот таким же образом... Выстраиваются взаимоотношения с людьми, у, у людей с ведущим архетипом воина. Это, как правило, надежные товарищи. То есть реально к ним можно обратиться. Вот, они достаточно честны, прямолинейны и могут отказать, могут не отказать. То есть Это ну, как бы конструктивно если такой сильный воин. В любом случае эти люди внушают уважение. Потому что они держат свое слово, либо не берут на себя ответственность, причем не берут конкретно, да, то есть не там пообещают и не сделают, да, у них вот это вот избегание такое трусливоватое такое. такое слово я еще придумала трусливоватое, ну вот такое вот многие из нас стесняются отказать вот и забывают про своего воина. Люди, которые вот, с, вами, с ними хорошо дружить, они очень надежные, они вот честные, с ними обычно чувствуешь себя в безопасности, и с ними вот, приятно, с ними как-то так надежно, но, может быть, иногда не хватает вот, как-то эмоциональности, теплоты какой-то с ними, а, то есть они такие немногословные, они делами подтверждают свое там, правильное отношение. Вот. в отношениях, в любовных ну конечно же это традиционная семья вот в нашем таком понимании, что мужчина который там маму-то забивает, долго он не живет вот у него там как-то вот дом такой то есть это феодального такого построенного такого, он глава семьи вот и жена у него там красавица-раскрасавица она территорию не меньше его защищает, но жена это архетип хранитель как правило вот. То есть это вот традиционная такая пара. Муж – воин, а женщина – хранительница. Ну, как я уже говорила вчера, во-первых, в разном возрасте мы проявляем у нас разный ведущий архетип, поэтому очень смешно смотрится, когда... В 20 лет люди пытаются создать такую традиционную пару. В 21 веке это просто, ну, Анреал, по-моему. Просто, ну, как-то надо реалистично смотреть на вещи. Мы дольше живем, мы дольше развиваемся, мы дольше растем, в конце концов. И изображать из себя патриархов в 20 лет, ну, смешно. Вот. И еще есть такая тема, как разница в возрасте, несовпадение. Ну, каких-то там связанных именно с возрастными какими-то личностными потребностями в, реали в реализации есть конфликты, и вот у одного человека, там, допустим, действительно прокачанный архетип воина, допустим, ему 30 лет, а, ну, возьмем мужчину, да, вот в 30 лет, он так достаточно, он там менеджер среднего звена, он руководитель отдела, он потихонечку движется по карьерной лестнице, он как бы понимает, что его ждет перспективе, все нормально, да, вот в армии, мы сейчас в армии, все как бы понятно, все честно, все работает, доход стабильный связи, все это выстроено, берет он в жену девочку 20 лет, которая студентка, и начинает ее прессовать. Она ему становится ребенком, и все, и вот с воином что-то происходит. И девочки, которые в режиме еще шута находятся, ей сразу, может быть, и не хочется в хранители там, но как бы он ее, допустим, доставляет. Ну, там уже, конечно, и индивидуальные какие-то вещи включаются, потому что иногда Бывают два воина одновременно, вот, и в этом случае образуется команда. Но, опять же, там мало каких-то эмоциональных каких-то отношений, по-моему. Я вот видела такие пары, когда ну, четко видно, что мужчина воин и женщина воин, там, он, они такие, им обоим нет 30 лет, они оба целеустремленные, каждый делает свою карьеру, при этом они вместе, и вот они вообще классные оба, вообще взаимопонимание суперское, но при этом они про почти не разговаривают. Я, я, я просто со своей вот этой вот эмоциональностью, вообще не могла понять, что это происходит, вот, потому что, ну, они там как-то перемаргиваются, перемигиваются, у них просто прекрасно все, ну, вот, как будто бы у них вот чего-то там, вот, не хватает, то есть либо там надо как-то будет зажигать, либо они могут скатиться там, фу, какие-то вещи. Ну, воины могут зажигать, на самом деле, вот. И это тоже очень круто, потому что сам по себе вот этот вот архетип воина, это такой, янский такой, вот, это огонь, это мужская энергия такая, она прям целеустремленная, такая острая. Вот, и э, у воинов вот это вот проявляется так, что может быть при, э, там, не очень хорошем, при, знаете, вот при тухлых победах, что называется, вот тогда начинает вот тухлядина такая быть. Если победы прям нормальные такие то э, только разгорается, и оба воина трансформируются. В итоге э, в магов, там, становятся стратегиями, начинают использовать э, стратегии и игры шутовские вот эти вот, и в итоге они становятся королями. Э, то есть королями вот, э, возглавляют свою страну, свое государство, свою территорию. Э, ну и что нужно сделать для того, чтобы сделать свой э, архетип воина ослабить его максимально да? что, что вот, как, как бы себе нагадить как себе навредить что мы обычно делаем мы заставляем своего воина чтобы вот прям вот совсем вот было плохо мы заставляем своего воина все время работать. То есть, вот это вот без отдыха, и без сна, к новым достижениям мы должны, вот эта вот ситуация, я, я должен, вот это вот, и бесконечные планы, бесконечные достижения, воин в итоге выдыхается. Если мы возьмем даже вот такие вот ну, военные дела, да, там же очень все конкретно, да, то есть у бойца есть снаряжение. 30 килограмм, да, в рюкзаке он там какой-то, сколько-то там весит его там да? вот он это несет, рассчитано э, четко, что марш-бросок в день, это там сколько-то там, ну, тоже 30, по -моему, километров, вот. причем есть интенсивные есть разные степени интенсивности когда нужно пройти там 100 километров и есть в запасе определенное количество времени, то это просто рассчитывается да, чтобы вся армия не выдыхалась и для того, чтобы они пришли э, в пункт назначения в определенное время и дали бой, будучи сильными что можно сделать, чтобы этого не случилось, чтобы не победить да? нужно загнать своего, этого, в 30 килограмм э, обмундирования, загнать вот, и в итоге, когда мы приходим к какому-то вот месту, где уже надо прям дать бой и быть активным, у нас сил нету просто, потому что мы все это время слишком вот на последнем издыхании, да, вот где-то вот из последних сил. Войну нужны привалы. Вот это прям супер важно. То есть, ну, завтра я еще буду говорить про важность вот этого ритма, об этом, этом хранителю отвечает. Но воину нужны привалы обязательно, то есть должно быть движение, но оно в соответствии с наличием энергии на это движение, в соответствии с количеством сил на это движение, с наличием бензина. Воинам нужны вот, вот эти вот таловые вещи, да, обеспечение. Воин зарабатывает ресурсы для чего? Чтобы, когда он не будет воевать, то он будет жить спокойно мирной жизнью, чтобы у него там ресурсы были. Но пока он воюет, он не, не занимается своими ресурсами, он воюет, да, пока он там дерется с кем-то, пока он уничтожает врагов, всех побеждает. Вот, поэтому для воина важно полевая кухня, важно, чтобы у него нормальное было вот это вот наличие оружия. Что нужно сделать, чтобы воин не победил? Нужно его выпустить с голыми руками на танк неподготовленным, усталым, не давать себе отдыха, много загрузить в себя максимум действий. Вот, прям загнать себя, и потом выпустить без подготовки, там, без денег, выгрузить куда-нибудь себя там, нельзя, в какое-то новое пространство, в новый город, и типа, иди побеждай, да, вот, ну, многие так едут покорять Москву, да, и, от, и они же потом говорят, Москва слезам не верит, ну, вот, я, наверное, немножко тоже в таком состоянии, но <сос <Douglas> мне поверила, хотя я, наверное, не плакала там. Вот, то есть вот такие вот вещи, если сильно стараться, можно своего воина слить только так. Вот, и еще вот можно что сделать? Нужно сделать из воина такую держиморду, да, то есть любую ситуацию какую-то спорную решать через конфликт. Вот это вот прям, прям четко, да, если там бывают возможности, когда вот, что называется, легче дать, чем объяснить, почему нельзя, и это действительно легче легче ключевое слово да, когда проще заплатить за услугу чем делать ее самому Проще даже в ситуациях, ну вот у меня была ситуация, когда там у меня с недвижимостью связано, было там ну, непонятно по поводу лицевого счета, и я знала, что я права, и что я не должна там столько там выплачивать, я писала уйму заявлений, что переделать перерасчет и все такое, и вот это отнимало очень много времени. В итоге мне рассчитали, я поняла, что я там переплачиваю что-то там 4 тысячи рублей. Я пошла и заплатила, да, то есть я права, я понимаю, что я не должна платить эти деньги, но а, в той ситуации я поняла, что я сейчас буду спорить, это у меня затянется еще на полгода, и мне жаль своего воина. Я не хочу, чтобы он у меня дрался по мелочам, вот, я хочу, чтобы он у меня был, ну, великие победы, чтобы у него были на самом деле. Поэтому вот, если хотим слить своего воина, то ставьте ему такие вот... Мелкие задачи, чтобы он обязательно, ни одно это мелкое сражение, ни, как Александр Суворов, не проиграл. Ну, в отличие от Александра Суворова, который великий полководец, да, и это магия уже, воин, воин плюс маг, потому что там стратегий очень много было, очень много креатива. Вот, в отличие, вот сравнивать его с Александром а при этом заставлять его копошиться в каком-то вот, в мелочевке, в этой текучке, все время драться. Он быстро выдохнется, будет сразу слабым, и вот, чего мы и хотели, да, потом мы будем сидеть и говорить, вот, ничего не получается, вот, я устал, конечно, устал, да. Что важно еще, чтобы вот, там, как бы, еще можно работать на чужие проекты. То есть вот быть наемником. Рано или поздно наемники, ну, либо они должны дорого стоить, и тогда это про ресурсы, да. Либо э, не, не работать на чужие проекты. У нас вот в России еще пока часто, особенно в интернет, этих самых взаимодействия, часто вот это процветает тема, что вот бесплатно, вот бартер, там вот эти вот вещи. В итоге, под видом бартера, ну, называется это партнерство, под видом бартера получается ну какое-то использование. Вот если вот очень хочется слить своего воина, то надо бесплатно работать на чужие проекты. Вот это вот прям обязательно. Ну, и, соответственно, это как бы было список вредных советов соответственно если мы хотим э, достичь результатов и иметь сильного воина до да, внутреннего то э, что нужно нужно постоянно тренироваться я прям ну, будет этот пост я конечно тезисы выкладывала и э, вот такой вот практическая такая тема что каждый день когда мы ставим вот один шаг делаем к своей цели. Во-первых, мы ее четко видим мы знаем, где наша победа. Вот какая победа нужна? Не победа в сражении, а победа во всей вот этой битве. И каждый шаг, каждый день... Мы делаем шаг именно в вот направлении туда. Даже если это какой-то обходной маневр, но мы все время видим эту цель, где наша победа, в какой она стороны. Да, мы сейчас отступаем, может быть, но это все равно ради победы. То Вот это должно быть четкое понимание. И на практике, как тренировать еще себя, да? вот свою волю, да? ставить задачи чуть больше, чем вчера. достичь. Вот сегодня я сделаю чуть больше, чем вчера. Не по объему, возможно а по ценности, хотя может быть и по объему, как вот планки повышают, как спортсмены это делают, да, чуть-чуть мы повышаем планку, чуть-чуть каждый день вперед, вот. то есть вот такие вот вещи, когда мы делаем, когда мы тренируем свое сознание, это очень важно, конечно же давать себе отдыхать. Воин это еще такая, если ну, более глубоко заглянуть, да, кроме первого элементов сознания, это еще биологическая такая штука, это хищники и есть вот я сейчас тоже аналогию чтобы почему вот система архетипов она вообще такая как матрица применима вообще на любое на любую парадигму у нас четыре uh, группы крови и первая группа крови это охотники эти те, те самые воины да? то есть вот он и здесь это работает uh, мы uh, проявляем в себе качество это не значит что uh, те кто первая группа крови должны там исключительно там есть сырое мясо и там, овощи, которые там, убил и съел. Вот. Но мы проявляем в себе какие-то качества, которые на физиологическом уровне даже э, проявлены. Поэтому для воина и для хищного проявления, что это такое? Хищник выслеживает свою жертву, он рискует, да, он делает бросок, он вступает в какую-то битву. И после того, как он получил этот ресурс, он отдыхает несколько дней. Там вот эти вот там, ящики, там в этих джунглях, они там ну, убил антилопы, и он там три дня может не есть. Лежит, спит. Да? то есть вот этот вот ритм для воина, он очень важен. Да, с одной стороны, целенаправленные тренировки, но отбой в 10 часов. Да, подъем рано, да, зарядка, да, вот это мы сейчас в армии, но при этом четко отдых должен быть полноценным. Питание у солдат должно быть полноценное. То есть вот эти вот вещи ресурсные, очень важно создать для воина возможность отдыхать, возможность получать ресурсы, не, все время не зарабатывая их. Они у него должны быть. Должны, у него должен быть тыл какой-то, полевая кухня, и там госпиталь. Все, все это вот должно быть организовано каким-то образом. Это дело, от, за это отвечают другие архетипы, но... Для того, чтобы воин был сильным, нужно выстроить эти связи да, с другими архетипами, с другими какими-то э, сторонами своей личности. И очень важно, цель должна быть для воина значимой. Победа должна быть действительно большой. Да, не, не надо размериваться на э, какие-то цели такие. Но при этом она должна быть реалистичной. То есть не, не нужно там, мечтать о небесных кренделях, вот. Но, тем не менее, победа должна быть значимой, и она должна сопровождаться вот этим ощущением чести и славы. Вот, вот это вот удовлетворение главное, которое испытывает воин, кроме того, что у него есть радость от битвы, вот, к слову, там, агрессия, да, это две эмоции еще есть в этом архетипе – ярость и радость обе огненные, как мы понимаем, из даже вот этимологий слов, яр-ра. Да? Это солнечные такие штуки. Вот это сочетание вот этой ярости и радости одновременно присутствует в, здоровой, в здоровом архетипе воина. То есть ярость – это проявление гнева, когда древние там воины входили в состояние берсерка и были вообще неуязвимыми. И... Радость это вот это состояние ощущения победы, братства, единства какого-то во время командного какого-то боя это тоже присуще воину. Если мы теряем радость от победы, то воин тухнет. И немножко об альянсах я скажу: если воин в альянсе с хранителем, он становится непобедимым. Это инь -янь. Ну, условно, но непобедимым, потому что воин, во-первых, мы говорим о здоровых да, архетипах, да? если сильный, прокачанный, осознанный воин, вот, при этом у него есть хранитель, который еще его защищает, берегиня, да он непобедим вообще никогда, просто никогда. Вот это вот ДНК есть, это вечно просто. В альянсе с магом воин становится стратегом и в этом случае тоже он становится непобедимым потому что, но ну, за счет не ресурсов и не за счет защит э, и не за счет вот каких-то таких, может, не, таких э, ну не за счет анимы, да, э, но за счет, э, если воин просто одиночка да, за счет стратегии, за счет планов, за счет интриг может быть, ну за счет интриг это скорее в альянсе с шутом происходит. Вот с шутом там за счет непредсказуемых действий, за счет нечестных, а, не может быть. Вот а, здесь вот пример, вот в «Пиратах Карибского моря» вот этот персонаж Джек Воробей, это вот архетип воина Шута, но он, конечно, маг. То есть любой сильно прокачанный персонаж становится рано или поздно магом. А, и вот он, когда вот, он же прекрасно дерется, там, фехтование, там, такой, то есть он воин, он владеет инструментом, он... Он придумывает какие-то все время интриги, стратегии, он все время хитрый, он все время врет всех, обманывает, и все это, это дурацкие какие-то у него ужинки, то есть чисто шутовские. И когда он там убивает какого-то врага, ему говорит нечестно, нечестно, но он победил, да, то есть вот это альянс с шутом, да, вот, вот такие вот вещи. Внутренний воин может вступать в альянсы и ну, становится непобедимым, либо там даже проигрывать Битвы, но все равно вставать. Воин это то, что заставляет нас подниматься после падения вот снова и снова. Это вот та самая ну, такая притча, типа, я не знаю, ну, суфии су, Суфиев. Когда спросили мага, ну, там суфи, учитель, что делать, если ты упал, ну, поднимайся. Поднимайся до тех пор, пока ты можешь подниматься. Потому что те, кто не поднялись, мертвы. То есть это, это вот то, что нас заставляет подниматься раз за разом после падений, после каких-то там сложных ситуаций. Это архетип воина, вот эта вот внутренняя часть, вот этот внутренний стержень, который вот с нами до, до тех пор, пока мы живы просто. Мы все еще живы, значит... Повоюем. Значит, поборемся, значит, мы живем, значит, мы стремимся к победе. Пока еще живы, до тех пор. Я предлагаю, то есть вот про воина я рассказала. Я предлагаю сейчас провести, ну, такую небольшую практику. То есть представьте себе своего воина, задайте ему вопрос. То есть, ну, представьте себе, как он выглядит, как, чего, вот, вот вообще какой он, да, насколько он там силен, не силен, и задайте ему вопрос, какой победы он хочет, вот какова его цель. И может быть это будет сразу ответ, может быть, он придет позже. И задайте вопросы э, также, вот, ну, пообщайтесь с ним, да, э, что может помочь этому воину, в чем он нуждается ради этой победы, да, что ему не хватает, чего не хватает. И... Как вообще эта победа может его изменить, ну, значимость этой победы, в чем этот смысл, в чем ценность этой победы для воина, в чем его слава будет. Вот такие вот вопросы попробуйте позадавать. Я заканчиваю эфир. Рада была вас увидеть. Я надеюсь, все очень понравилось. и... Сейчас я выложу пост с тезисами, чтобы, на пересмотреть можно будет эфир. Я выложу в аккаунт ссылку на вот этот вот отрывок из фильма Троя И еще, ну, вот это вот упражнение-напоминалка тоже будет. Спасибо вам большое. Завтра мы говорим про архетип-хранитель. Буду рад вас видеть. Пока-пока. Да. -пока. Подождите, если есть вопросы, я как всегда по-быстрому. Так, ну, 46 минут даже говорила. Вопросы, вопросы интерактивные же эта штука. Пожалуйста. Вот, если нет вопросов, тоже просто маякните мне, потому что, ну, важно, как бы, чтобы вы как-то комментировали, насколько, насколько это вот происходит. Я сейчас подожду немножко. Так, ну если вопросов нету, все, тогда заканчиваем эфир. И вопросы можно задать там в комментариях, ну, под каждым постом. Спасибо большое, что вы присоединялись. Пока-пока.